Теперь переходим к хоккею и начнем с плей-офф континентальной хоккейной. лиги. Казанский Акбарс по итогам регулярного чемпионата занял первое место в своей конференции и поход за очередным Кубком Гагарина начнет с противостояния против Нижегородского торпеда. Амир Сабиров внимательно следил за первыми двумя матчами в серии и сейчас подробно расскажет, как там все было. По итогам регулярки Акбар занял первое место на Востоке. И в первом раунде плей оф таблица свела их с Нижегородским торпедо. Серия стартовала 3 марта в Казани. Хозяева уверенно начали матч и быстро вышли вперед. На пятой минуте первого отрезка Артем Галимов с острого угла поразил ворота Андрея Тихомирова. 1-0. Ассистентами стали Тревор Мерфи и Артем Лукаянов. Дальше торпеда отодвинула игру от своих ворот, а Акбарс много ошибался. Вратарь Адам Рейдеборн часто выручал свою команду, но не на 11-й минуте третьего периода, когда Крис Уидман мощно щелкнул от синей линии. Казалось, что вратарь парировал, но шайба все-таки просочилась в ворота 1-1. Основное время так и закончилось ничьей, а уже в середине первого овертайма вопросы о победителе решил защитник Акбарса Тревор Мерфи, который реализовал большинство сильным щелчком с дальней дистанции 2-1. Казанцы повели в серии 1-0. Второй эпизод серии стартовал уже через день, также в Татнефтьарене. Акбарс выглядел свежее, чем в первом матче, чего только стоят три шайбы уже в первом периоде. Началось все с гола Виктора Тихонова на пятой минуте. Нападающий вошел в зону и щелчком поразил девятку ворот торпеда. Три минуты спустя Стефан Дакоста с помощью рикошета удвоил преимущество хозяев. 2-0. А за полторы минуты до конца периода Патрис скорме доводит счет до крупного. Нападающий с пятака замкнул передачу Хари Песанина. 3-0. На второй период тренер гостей решил выпустить второго вратаря. Петр Кочетков заменил Тихомирова. Но это не помогло Нижегородцам встряхнуть команду. Песанин выдал отличный пас на Даниила Журавлева и тот не сплоховал. 4-0. Казанцы громят соперника. В третьем периоде Акбарс должен был спокойно доводить матч до победы в сухую. Но одну все-таки пропустил. Иван Чехович остался на пятаке Казанцев и разобрался с Тимуром Беляловым. 4-1. Конечный итог матча. Акбарс повел в первом раунде плей-офф 2-0. И серия переезжает в Нижний Новгород. А о том, кто вышел в следующий раунд, я расскажу вам на следующей неделе. Амир Сабиров, неделя спорта.